Друзья, всем привет! Время 10 часов. Даже так, где фокус-то? Эй! Не хочешь. Ладно, поверьте на слово. Время 10 часов. Начинаем прямой эфир. Вчера поздно вечером что-то пришло в голову мысль. А не пообщаться ли нам с вами немного? Отвечу на ваши вопросы и расскажу про интересную модель от компании Seiko. Это новый присаж Сейчас уже 5 или 6 моделей даже есть данных часов. И вы знаете, это такая классика, которая, может быть, даже пришла на смену модели Seiko Sarb. Конечно, очень их выпуклый сапфир. я вам это еще расскажу. Это часы, э, на смену пришли модели Seiko Sarb 033 и реально имеют шанс стать классическими, повседневными часами, такими же успешными, как и моделька сейка сарба 033 итак что что здесь в них есть что я вам хочу про них рассказать сколько миллиметров диаметр сейчас дойдем сейчас я все расскажу диаметр 41 миллиметр кстати итак это сталь начнем с того что это сталь это механика 4r35 то есть тот калибр который ну, в общем тут давно проверен уже и многие его хвалит даже Говорят, что в повседневке он лучше, чем 6R15, более дорогой. Сложно сказать, у него допуск плюс 45, минус 25 секунд в сутки, насколько помню. Поэтому, то есть, часы могут, конечно, идти точно, могут идти хорошо, все как положено. Но не забывайте, что допуски тоже не просто так пишутся. Почему такой плохой фокус на YouTube, а? Браслет как у Да, в принципе, да. Единственное, наверное, у Ариент Стар Пожалуйста, обзор в Титане, Алексей. Но ну сейчас мы пока про сейка поговорим, они а встали. По поводу браслета. Браслет неплохой, браслет мягкий. У Орен по браслет потверже, погрубее будет. Здесь он, смотрите, вот такой уж ходуном ходит. То есть браслет очень мягкий. Смотрите, как загинается. Но я не скажу, что есть прям просветы между звеньями. Хотя, в общем-то, они, общем они, в принципе, есть, но не критично это не видно. Застежка по типу швейца... швейцарского замка, то есть в закрытом состоянии, ее не видно и ничем она не выделяется, служит как бы продолжением замка. Задняя крышка прозрачная, стекло минеральное. Дмитрий спрашивает, реально ли еще купить рент в которые у тебя были на обзоре, а какие именно ретрограды, синие или что именно, нужно уточниться, потому что в серия была очень большущая значит задняя крышка это минеральное стекло Харликс, видно работа механизма полностью ну естественно как всегда никакой декорации немного ротор желтый и все водозащита здесь друзья 100 метров между прочим в сарп 033 Ой, простите, что я говорю-то? защита здесь 30 метров, а внутри третьих была 50 метров. Но я не думаю, что они у вас протекут, если вы их, например, в офис одеваете, то есть каждодневное мытье рук они выдержат 100% точно. По поводу циферблата, он здесь не совсем обычный, прикрывает его выпуклое стекло, оно очень бликует, очень сильно. В жизни этих бликов ну, не так хорошо видно, как картинки как и не пытался но бликов очень много и почему youtube не умеет фокусироваться что за ерунда такая как же мне вам показать если попробовать тыкнуть на экран о что-то получилось смотрите друзья здесь есть сейчас потрясется немного здесь есть некий такой рисунок что-то вроде елочки Домирка латыпов на природе, да на травке просто присел, на самом деле, в тенечке под деревом, дома снимать надоело, погода хорошая, можно немного на травке подышать. Да, согласен, круто. Вот смотрите, по поводу циферблата, он такой сделан под елочку, смотрите, я думаю вам видно, то есть гильошир определенно есть, метки накладные, стрелки серебро, метки серебро, стальные, накладной значок сейка, присаж автоматик нарисованы и окошко даты, никакой рамки, в общем-то, здесь нет. 4R35 стандартный, показатели хода стандартные, все как положено, то есть никакого декорирования, ничего там какого-то нового сейка не придумала. На руке часы сидят нормально, сейчас вам покажу. На правой руке, на левой у меня свои часы. Ну, смотрите размер небольшой размер сейчас мы дойдем по цифрам 41 миллиметр диаметр то есть подходит всем саг 097 просит алексей хорошо алексей подумаем подумаем так один вопрос я пропустил сейчас секундочку строчку сделаю так римские цифры как-то не очень лучше метки ну метки были в сарбах да они могут же наверное, делать то же самое но кстати Вышли еще новые часы. Показать я вам сейчас их смогу на телефоне, я думаю. Давайте вот так вот сделаю. Вышли другие модели с интересным циферблатом. Ничего не видно. Вот так. Здесь у нас, кстати, подложка. Это g шоки Такие вот прикольные трансформеры. В сотрудничестве с трансформерами сделаны. WZ-2071 DJ. Нет, Дмитрий, их уже не купить, к сожалению, все с производства их нет. По поводу трансформеров. Эта модель будет на обзоре. Я ей выделил отдельный ролик, скажем так, prime time, такой, да. То есть они будут, эти часы. И можно будет посмотреть полный обзор. А по поводу сейка, друзья, смотрите. Есть моделька Sari 141 в синем циферблате. Также есть в белом. И сейчас я вам покажу, как они выглядят. Смотрите, есть вот в синем 141, 139 в белом и на ремешке 142. Здесь очень необычный циферблат. Он сделан по типу Ну по типу бумаги, что ли, да, как, например, в более дорогих часах. Так, сейчас не хочет. Сейчас я вам покажу. Здесь вот есть картинка. Как ее перелистнуть-то? Вот она. Вот она картинка, вам видно, я думаю, циферблат. То есть он сделан по типу скомканной такой бумаги, выглядит очень красиво. И если вы хотите именно метки, то могу рекомендовать вот эти часы есть также с метками. По поводу того, почему не 6R15, а 4R35. Здесь ответ простой, потому что часы стоят 55 тысяч японских иен. Это официальная цена. То есть за вот эту модельку, SARX 055 The Best. Да, Алексей, но они стоят... В два раза с небольшим дороже. Не каждый может себе позволить вот эти часы реально купить за 300 тысяч российских рублей. И здесь есть все. Здесь есть нормальный стальной браслет, сапфировое стекло, даже выпуклое, даже с антибликом. Но поскольку оно выпуклое, блики все равно ловит хорошо. Женя желает удачи в развитии канала. Спасибо, Евгений, вам всего хорошего по жизни. Также желает канал Тик-Так-Мир и лично я вам этого желаю. По поводу цены. Стоят они примерно 30 тысяч рублей, то есть это что-то вроде уровня Tissot, такого, да, недорогого. Нормальные повседневные часы с Апфиром, с неплохим механизмом, с хорошим браслетом. Так, Юрий, пока ты здесь, не мог бы ты сделать обзор Citizen Nighthawk, давно на них глаз положил. Те, которые синие, Blue Angels, можно? Можно в принципе, да. Так вот, касательно этой модели. Часы, я считаю, хорошие. Сейчас мы технически еще про них поговорим я вам расскажу подробно но я считаю что часы хорошие и они реально могут быть вашим повседневным спутником как бы мне показать чтобы что что-нибудь хоть было видно похоже теплики то а? ладно пусть так будет часы могут стать вашим спутником каждодневным в офис на работу без проблем 30 тысяч рублей сапфир сталь и механика так, Нейхок черные. Так они сняты с производства, их уже давно нету, поэтому, скорее всего, мы их не найдем до да, Мирка. Это вам ответ. Характеристики. Механика 4R35, запас хода около 40 часов, механизм на 23 рубиновых камнях. Корпус браслетник, не сталь, никакого покрытия здесь, вот царапин, естественно, нет. Стекло сапфировое с антибликовым покрытием. Задняя крышка прозрачная, я вам это показал. Харликс, минеральное стекло. Естественно, здесь есть самая простая антимагнитность. Водозащита 30 метров. И по размерам диаметр 41,7 мм. Так, Алексей, вопрос вижу. Чуть позже скажу. Обзор, кстати, есть по ним. Толщина часов сейка 1,7 мм. Высота 48 мм и вес порядка 127 грамм, то есть часы не считаются маленькими, они может быть даже считаются крупными, потому что у японцев крупных часов как таковых не бывает. И, что важно, они сделаны в Японии, это внутрияпонская модель и производится нам в Японии. Почему 30 метров, а не 100? Возможно потому, что со 100 метрами и уже на шестер 15 идут более дорогие модели, которые стоят 70 по 75 по 80 и далее 1000 японских иен их соответственно можно продать дороже но вы не расстраивайтесь что здесь всего лишь как вы говорите 30 метров руки помыть хватит хватит ну что еще собственно надо еще раз покажу для вновь прибывших ферблат надеюсь получится он здесь красивый гелиошированный и очень плохо фоткается. Вы даже в интернете, если начнете э, смотреть эти часы, фотографии очень сложно разглядеть. Сверблад красоту, потому что бликов очень много. Но я думаю, вам должно быть видно. Эти часы совсем не интересны ни в чем. Норман, спасибо, ваше мнение принято, но кому-то, кому-то вполне возможно, э, повседневная механика недорогая будет нужна. И, собственно, вот эти часы здесь есть. А кто-то где бы взял так юра что думаешь но новых шок монокок а, монокок а что лучше только честно механика ликвард сейчас отвечу первый вопрос задал алексей по поводу так стоит купить кисл Sub винтаж все вопрос принят чуть позже отвечу по поводу океану с новых двухсотых обзор на них был сравнение соткой было мое мнение простое часы отличные часы супер тем кто хотел хороший повседневник на стали Рекомендую брать. То есть новые Т-200 за где-то 33-35 тысяч рублей. Они просто шикарные. Я бы их сам носил, если мне нужен был стандартный трехстрелочник с сапфиром. То есть вот все в них отлично. Рекомендую брать даже не думать. Если тем более не нравится Титан, не нравится S100 из-за его веса, то берите Т-200 не пожалеете точно. По поводу Kissel Sap это корейцы которые делают часы в китае вроде бы как с афиром даже у меня были на обзоре часы с керамическим безлем который приехал ко мне поцарапанным поэтому я в их качество не верю если хотите выкинуть 200 долларов ну выкидывайте ну как то так так по поводу по поводу вопросов значит что тут у нас есть кварц или монокоп я ношу кварц вот мой кварц касси океанус с 4000 лимитка очень нравится до этого у меня также был кварцевый g-shock mrg и очень давно у меня была механика с механикой много проблем недорогая механика это плохая точность это может быть какие-то проблемы если вы где-то ударите, еще что-то сделаете я считаю что механику лучше покупать типа роликса или омега то есть знаковую вещь как, например, если вы хотите городской спорткар, то это позже 911, это без вариантов, да? То же самое, если вы хотите себе хорошую механику, накопите, купите хорошие часы, вроде Омеги, пусть даже они будет БУ. Во всем остальном я бы взял кварц. Так, э, вопросы следующие, смотрим. Tissot Sapi ответил. Не кажется ли вам, что свисы сделаны качественнее, чем японцы за ту же цену? Например, сертина DS-1 несколько более дорогие CD Zen Pro Master. Вы знаете, а мне кажется, что Швейцария хуже за свою цену, чем японцы за те же деньги. Потому что Швейцария, в принципе, механизмом вообще не удивляет, качеством корпуса. Ну, Сертина от Промастера точно ничем не отличается, тем более в лучшую сторону. Вообще все часы, ну, скажем так, до 50 тысяч рублей, они сделаны примерно одинаково. Потому что что-то выдумать очень сложно. Но если мы берем, например, мы с вами берем Citizen, то это покрытие от Сарапин Duratec, то есть на сертине этого не будет. да? Это неплохое качество титана, выпуклый сапфир. Отличный механизм, которого, которого на сертине, в общем-то, и нет. Можем рассмотреть другой пример. Longinus VHP, по-моему, или VPH. Те, которые 10 секунд в год дают, да, механизм прикольный, но сами по себе Часы настолько колхозные Что им красная цена на 30 тысяч рублей Это никак не премиум Это ну, вообще в руки их брать не хочется То есть японцы за те же деньги Со своим вечным календарем И теперь уже Можно даже выбрать механизмы на Bluetooth, Они дают намного больше На самом деле они дают гораздо больше У меня кстати еще с собой есть Одни часы, я вам их сейчас покажу Если вам не зашли сейка Давайте я вам покажу но обзором не будет это будет так легкий предобзор у меня есть смарт-часы от cassio те которые WSD f30 кстати говоря я их еще толком не успел потестить слишком много времени это занимает но вот есть у меня такая моделька они из gps и на улице даже ловят. я вам сейчас покажу в связке с телефоном как они работают кстати, снимаю на тот телефон, с которым они соединятся, даже интересно, что у нас с вами получится. Они находятся, скажем так, в выключенном состоянии, то есть это режим ожидания. Не знаю, если батарейка села, то я их просто не включу. Сейчас мы с вами это проверим. Я пока не понял по автономности, как они работают. Нет, друзья, батарейка села, я, значит, их забыл выключить последний раз. И тогда скажу в двух словах Что в этих часах есть несколько режимов Есть режим сохранения энергии То есть вы его включаете И включается черный экран Из черного экрана можно выйти Когда в нижней части экрана э, Написано например 15 Это значит что заряд батареи у вас 15% И вы можете выйти И поработать с этими часами Но когда заряд здесь не указывается То значит заряд настолько минимальный Что они работают в черно-белом режиме И в таком режиме они способны проработать около недели, судя по моим тестам а, то есть о чем это говорит, что вы носите смарт-часы пользуетесь ими, там вайберы, и карты туда-сюда, все что угодно делаете, используете и например, вы куда-нибудь уехали, забыли зарядку она здесь своя, магнитная, держится кстати неплохо, я сейчас это также продемонстрирую где-то у меня был этот кабелек вот он Смотрите, вот такой кабель, блок питания подключаем. И вот так вот. Чик. Магнитная зарядка. Ну, как бы держится. Если потрясти, может быть, даже упадет. Ну, если сильно потрясти, да, упадет. Но, в принципе, держится. То есть у него свой кабель зарядный. Если вы куда-то поехали без зарядки, и часы у вас выключились, то без времени вы не останете. Не останетесь. То есть в данном вот режиме черно-белом читаемость отличная. Извините Часы способны проработать Порядка недели То есть ну, без времени вы не останетесь А так здесь свой Настроенный GPS есть, есть свои карты То есть можно загружать И смотреть как это все работает Чуть позже я вам расскажу Часы мне понравились, но они к сожалению Мне большеватые Сейчас вам покажу, моя рука 17 сантиметров, Неправильно одеваю вот таким образом, но немного большие. Были чуть поменьше. На перчатке, может быть, и смотрится, но были чуть поменьше. Я бы себе взял. Неплохая модель. Давайте, друзья, вопросы. Если вопросов не будем, будем закругляться. Я планировал примерно 20-30 минут общения. Но если вопросов нет, то. Собственно говоря, вопросов нет. По поводу сейка я вам все сказал. Считаю, что часы неплохие. И на повседневку именно тому, кому нужны хорошие классические часы, я бы их мог рекомендовать. Что можно купить за те же 3000 300 тысяч рублей, как за эти сейка Да, наверное, ну, TISO, да, какие-то, например. Но TISO, это... Мне, например, они не очень нравятся. Поэтому я бы себе не купил. Вот. Что касается обзора на Casio трансформера они скоро будут. Так, у меня появляются то ли чаты, то ли не чаты. Сейчас я проверю. Телефон может немножко потрястись. Извините нет новых вопросов а, и кучу вопросов а я почему-то их не видел очень странно когда будет новый рентрей 3 с эфиром на канале скорее всего не будет были обычные мака были неплохая модель вполне себе можно носить с удовольствием рей скорее всего не будет почему поскольку ну, мало мне их берут и чтобы не лежали не хочется так, особенно в Титане. Ушли вперед японцы считает Алексей. Я согласен. По качеству Титана, его обработки и покрытии нет никаких вопросов к японцам. Все просто идеально. Хэмилтон за 35 тысяч точность плюс 4 секунды. Но это у вас точность. Вы, видимо, носите часы на руках. Вы посмотрите паспортную точность, потому что Pro 4 R35 тоже хорошо отзывается. Ролексы на форуме пишут плюс 2, минус 3 секунды. Не сильно точнее. Смысл пойти 200-400 тысяч... По мне, так за бренд. Но смотрите, роликс, во-первых, отличается более крутой сталью. То есть это тоже нужно учитывать. Более твердой сталью. Есть даже истории, когда людям руку спасало от того, что какие-то там станки, не станки э, застревали, а часы и руку спасали людям. По поводу точности. Вы всегда смотрите паспортную точность. Естественно, это допуск для компании, чтобы... Можно, понимаете, написать 5 секунд деньги не будут идти, а они у вас будут идти 6, вы придете в магазин и сдадите часы, и компании некуда будет деваться. А поскольку механизмы... Вот, например, у Хэмилтона, у него, скорее всего, это 24 стандартная, да, 24-24, да, по-моему. А, то есть она дает, насколько я помню, те же примерно 25 секунд точности. А, тут в чем еще фишка? Например, год они могут у вас идти нормально на недорогих механизмах, а потом начать отставать или спешить. А роликсы будут долго идти нормально. Вот еще в чем фишка. Джишок Монокок. Титан или стали что выбрать? МТГ б 1000 б Что скажешь? А, ну давайте с конца начнем. МТГ б 1000 б мне был обзор очень давно. Это замечательные часы, они мне очень понравились. Если конкретно B1000B, то есть черные на черном каучуковом ремешке, я считаю их более целостными по дизайну, чем на черном ремешке в светлом корпусе, мне они нравятся. Это классные часы, хороший механизм, хорошая сталь, хорошая защита, именно g сапфировое стекло, это часы очень удачные, я считаю их одними из лучших сейчас на рынке спортивных часов. И лучшими до 50 тысяч Я советую брать Титан или сталь что выбрать Ответ простой Любите потяжелее берите сталь Любите полегче берите титан Технически Технически сам металл титан Он более мягкий Для руки более как бы теплый да? То есть ощущение теплая Сталь она более холодная Все ответ такой G-Shock Если вы имеете ввиду новый Гравити Мастер, Тоже был обзор мне понравились эти часы все выполнено на высшем уровне но монокок, вот этот новый это, это друзья, вот эта вот карбоновая структура, она очень легкая если вы не привыкли к легким часам ну, не покупайте, потому что берешь руки, кажется большие лопатообразные часы, а не легкие и такое не понимаешь первое время конечно к этому привыкаешь но если вы любите часы потяжелее то они вам не подают, а вообще классная модель берите отлично так, Юра, я частенько смотрю обзоры на другом канале. Он частенько хвалит часы микробрендов, таких как ну, китайские бренды. Но на видео все хорошо, на контроль качества у них есть. Но смотрите, я отвечу про Tissel, который у меня был. Я отвечу про Рагон, у меня тоже был на обзоре. Который стоит примерно по 250 долларов, то есть 15-20 тысяч рублей. Я считаю, что они этих денег пауза, да, такая, не стоит. Да, там могут написать, что стекло сапфировое, безель, керамика, супер лиминова и браслет вроде как стальной, там, с застежкой, или то, и все такое, то есть на бумаге все хорошо. И механизм могут миоту щетизнскую поставить. Но, друзья, когда этим начинаешь пользоваться, ну давайте возьмем какой-нибудь там или еще что-то, китайский автомобиль, вот то же самое, они ломаются, посмотрите обзоры на 50-летние эти машины, что с ними происходит, они как бы не соответствуют качеству, ко мне приходил новый тисел, все упакован было как положено, но он был поцарапан, И был поцарапан керамический безель, который вроде бы не должен царапаться, понимаете, поэтому... Ну ответ такой я бы не покупал лучше взять японца за двадцатку можно взять хорошего японца дайвер на саларе где-то даже свечника можно взять с хорошей водозащитой но ну, зачем мы эти вот кислые э, механизмы э, без доводки скажем так идут то есть механизмы берут закупает и ставят. поэтому я бы я бы не рекомендовал тем более по ремонту ой смотрите, кто к нам пришел вот такой вот Давай, друг, иди гуляй, мы тут работаем. Поздоровался, посмотрел, что кушать дальше. Всегда удивляло, как с такими собаками гуляет. Дети 10 лет. Ну ладно. Итак, ответ простой. Я рекомендую лучше взять японцев за эти деньги. Вот. Какие сейка самые ваши любимые часы? Какие сейка самые любимые? Знаете, у меня вообще сейка никогда не было. У меня у детей были сейка, у жены были сейка, а вот у меня не было. Почему? Потому что до 100 тысяч рублей любимых сейка я себе не нашел, а дороже, ну как-то, не то чтобы жалко или там нет этих денег. Не вижу смысла покупать. Самые любимые мои сейка, если вот что бы я купил сейчас, на данный момент, сейчас я вам покажу эту фотографию, в телефоне найду, я думаю, вы увидите, знаете, сейчас я бы купил, я думаю что-то вроде сейка астрона почему потому что астрон на 5x53 он стал хорошим я не скажу что лучше чем касио Океанус, например я ношу касио манта это без gps но мне хватает блютуза так вот новые Сейка стали хорошие и я бы себе взял астрон сейчас покажу какой на новом калибре 5x53 вот смотрите Синий циферблат, не знаю, видно, нет. Вот такого плана в таком корпусе ретро. Я не скажу, что он мой любимый, но если бы мне сказали купи себе Строн, я бы купил себе, ну, или купи себе Сейка, я бы купил себе такие часы. Когда я а, буду немножко постарше, таким, скажем, старпером, я бы себе выбрал гран Сейка. Скорее всего, это были бы часы-трехстрелочники на браслете с каким-нибудь рифленым циферблатом типа SBG 211 spring Drive и циферблат-бумага, то есть что-то было бы подобное. Новый ретроградный аренд. стоящая модель. Виталий, был у нас обзор, модель стоящая, смело можно брать. Красивые, качественно сделанные, хорошие часы, я считаю, своих денег стоят. Синие очень красивые. Еще про титан, дополню, что они антиаллергик, да согласен, Елена, спасибо за дополнение, но вы знаете, например, если взять компанию Seiko, то даже на остальные часы они наносят покрытие Comfortex, которое дополнительно защищает аллергиков от раздражения GDM точно в Японии производится или китайоза? Путаете немножко, GDM это Japan Domestic Market, то есть продажа то есть часы для продажи на рынке в Японии, есть Made in Japan есть все остальное Made in Japan производится в Японии а, все остальное, соответственно, производится в Китае, Сингапуре, Малайзии, Таиланде, где там у них заводов много. А, <coughs> извините. GDM это продажа на внутреннем рынке Японии. Причем в Японии могут продаваться часы как сделанные в Японии, так и не сделанные в Японии. Но говорят, что контроль качества для продажи на рынке в Японии все-таки выше, даже если сделано в Китае. Добрый день. Какая по вашему замена? Какая по вашему мнению замена касатки современная? Касатки? Манти, что ли? Сейка солиднее Касио, Алексей. Реклама у них лучше, да, Алексей. У Сейка реклама лучше, безусловно, маркетинг лучше. А лучше ли они Касио? Ну, я бы поспорил. Нужно брать конкретные модели, сравнивать. Но если взять, например, gps модели, я считаю, что Касио в, в стане GPS все-таки получше. Если взять механику, то у Касио в механике вообще нет. Да, если взять обычный кварц, например, S100 и какой-нибудь кварц от Сейка... По моему мнению, что Casio будет тоже получше Так, по поводу Замени касатки Не пойму вопроса, Дмитрий, честно Касатка, касатка Может быть я что-то путаю Нет, не знаю, о чем вы спрашиваете меня Перефразируйте, пожалуйста Кстати, 27 минут уже с вами поговорили Будем сейчас Закругляться Добрый день, когда появятся новые маргени по цвету, а по механизму Аренд mac и стоящие часы редмак excel и обычные часы на механике за свои деньги да можно взять по поводу gst b200 на обзоре будет или нет будет но чуть позже и по поводу MRG на новом механизме MRG, как все топ часы выходит не очень часто и последний механизм был анонсирован в прошлом году а до этого три или четыре года было часам поэтому я думаю что нового механизма ждать не стоит сейчас механизм имеет у нас три вейт то есть тройную синхронизацию gps bluetooth и multi bn 6 то есть радиосинхронизацию поэтому сейчас на самом деле все что есть в шоках в мрг есть поэтому я думаю в ближайшие года два нового механизма на мрг не будет будут корпуса выполнены по каким-нибудь прикольным технологиям то есть лимитки и так далее так далее baby g на обзоре Владимир, ну как правило Baby G это часы все-таки Женские, поскольку они небольшие Либо для детей И они не очень пользуются популярностью Поэтому редко они у нас бывают Если вдруг кто-то закажет И они через меня пройдут На обзоры не обязательно будут Начинаем заканчиваться Заканчивайте так Купил в Тиктак мире Casio G2000 Очень доволен, спасибо, носите на здоровье B200 в жизнь в в РФ, Антон, нет, Антон, B200 в РФ в продаже нет, но они есть продажи в Китае, в Японии, простите, но собраны не в Китае, если что. Стальная версия будет стоить 28 тысяч рублей, на ремешке, на кучу, 26, если хотите, давайте закажем, сделаем обзор, я вам сделаю скидку 1000 рублей на любые из этих часов, можете прямо написать мне. На телефон, на почту, вот в подписи к видео все будет. Так, все, вопросы заканчиваются, и 30-я минута заканчивается, 2 секунды осталось. Всем спасибо, что смотрели, кто еще не посмотрел в прямом эфире, спасибо, что загрузите, и посмотрите все эти 30 минут моего разглагольствования. Всем спасибо, до новых встреч, я думаю, частенько будем с вами встречаться, если будет позволять время. Все, всем пока, носите самые лучшие часы, всем пока, друзья. Завершаем трансляцию. Ой, лки-балки.